Наверное, ну, железо не тащат в такую тяжелую, проработанную разрабами игру. Я даже забыл, я сегодня просто открыл и вспомнил, что сегодня они выходят. Приглашай, погнал. Так, готов. У -у -у, мы падаем. Сейчас будем дристать. Как, как цепляться? Как цепляться? О, я... Миша, я... Я, я... я даже в серебро иду. случай. Токидус. Я не могу пройти, вот. Да ну! Вот, тут, вот это вот. Да блин. Ну, вот, вот, ну, ну, ну что ну, ты делаешь? Ну, что ты делаешь? О, сейчас вроде в тайминг попадаю. <звук> вот, смотри, сколько пройдет, получается, может. 18. Ты 0 шансов. Соедините сервером. А, кстати, выбор соревнования. Соревнования пар. Погнали. Соревнования пар, Миша. Падуем. Нас ультимейт нокаутировали. Можно Кирилла позвать уже. Ну, давай. Миша! Миша, мы начали. Мы в катке. Миша, мы в катке! Да, вот, этим. чтобы... It was at this moment that he knew. Хифа. И куда мне? <смех> ну я даун. Ну ты да. Ну я бедный. Да? Тут еще опасно. А, можно крутить быстрее или вы даун? Как играть? Хм, как играть? Хм, хм, хм, хм. Хм, хм, хм. хм. Не знаю. Хм. Меня татары зажали. Падаем. Так, Миша. А там какой-то впереди всех. Похож на тебя, кстати. Климс, скачай, сделай свой аккаунт в Epic Games. Сорянчик, Кирил, но этот уже занят. Я его тебе отдал, чтобы ты GTA просто скачал. Теперь ты вынужден с таким мы жить. Кстати, если ты вылетаешь, то ты вылетаешь. Off, off, we да? О -о -о. да? А всё, я умер. Я тогда просто с вами в Дискорде посижу. А, Кирилл, тебе аккаунт нужен, чтобы войти? Ну, типа, ну да, тип чего? да. Ну, блин, Ну, Кирилл, мне... ну ты ботик. Ну, реально. Я его сейчас срезу. Ура, теперь с нами играет Никотин. Под ником Пельмесус. Хватит смотри гайзу по о о заполняется, заполняется. Заполни сервер, папочка. Вы готовы? <звук> <Нет>. <звук> Кирилл, как тебе управление? говном как в кс -ке. Кирилл уже чувствует. У, -у, У, давайте, давайте, давайте. А, повезло. Панихон. <звук> Я понял, через. Идите через аксинью. Это вырежет как Какое вырезать, Миша, ты генератор идей. Надо попасть в дырку. А если дырка не сине? если я не хочу в Если дырка не оксигне, то ты где-то ошибся. с позором. позором, понял, бром. Да. Если дырка не оксигне, ты явно промахнулся. Как трудно в эту дырку попасть. Прошло Ну, Потому что мы iPad. Ну и топ-1. А блин. после выпускного ты Ребят, другого. Мы, мы моментально забыли гэг про то, что мы прыгаем а, а, а. в дырке. Это О -о -о -о. как передвижение нас. Опять, опять прыгать в аксинию. я не хочу. Бедная Аксинья. Как <с double -ed> <ratios> <но Und -ed> бедна это делать? Почему бедная-то? По зелом ей, собственно. Мы женщина. Почему все люди просто бегут? Мы просто бегаем. Это не люди, это сосиски. Сосиски прыгают в Ксению, чтобы... Ну игра такая. Ну но... игра прям... Не мы такие, не мы такие, игра такая. Такая. Не такая. Не Говня, такая. Ну прям, да. Какое... Как же неудобно. Выбор... Прош... Мы прошли... 17-20. То есть, мы единственные, кто прошли. Мы единственные, кто удачно напрыгались в Аксинь. Миш, я придумал идею для шорта. На протяжении 40 секунд <laughs> связываем слово Аксинь и дырка. Right. <laughs> Кирилл, yeah, че, Я умер. О, ребят, я кушаю. Илья курчата выложил Макан отрывок нового трека. Мама, я 3D принтер. Сына, закрой дверь в туалет, когда какаешь. Так, с нами рандом, помните об этом. Yeah. Ой. Мэн! We don't like you. Ukraine, let's go. I don't like Ukraine, of course. But, uh, yeah, man. Yeah. Но этих батутах вообще лучше не пытать удачи. А, вот у нас Чел еще бежит. Лауркил. Он, он, он чел, чел купил боевой пропуск в Фулгайсе. Чел сдоносил Фуллгайс. Отлично. Я давно, Я давно это хотел. хотел. Ужасная карта. Ну ладно. Тут, в принципе, все как карты Это да вообще игра говно. Здравствуйте. Вы делаете мою в форме детородного органа? Стесняюсь спросить, зачем, смайлик. Попу мыть. А. Пока подбор идет, мы давай в танкер сыграем. А, давай одну каточку. А, давайте. Это видео не Let's Play. Это видео снимал ну, нет, это видео не летплей. Я не снимал это видео. Я не поставляю тон наружу. Я не знаю, о чём это видео. А вы знали, что у меня там Twitch есть? Да, там телега, вот, можно по ссылочкам перейти. А чё, как лохи без инфы обо мной сидите? Вот, а, да.